Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала! Сегодня мы делаем второй прогноз для знака Лев на май месяц. И вначале я хочу поблагодарить Елену за доната, за помощь и поддержку. От всей души Елена вас благодарю, желаю вам счастья, удачи и процветания. А теперь давайте перейдем к раскладу и посмотрим, что ожидает Львов в мае месяце. Задача. Ситуации, настроение события, работа, отношения, семья. И одну карту мы возьмем из колоды «Трансерфинг реальности», которая учит нас менять реальность, меняя свои мысли и мировоззрение. Верховная жрица – задача этого месяца. А верховная жрица – это развитие интуиции. Это углубление в какие-то знания, это занятия, это, может быть, нужно отстраниться немножко от мира, от друзей, от людей и заняться изучением чего-то нового. Может быть, это эзотерическое какое-то учение, может быть, это просто ученье, задание, какие-то курсовые дипломные работы, которые нужно написать и сдать. Это может быть изучение новых каких-то документов, инструкций, по работе, может быть это просто вы пойдете на какие-то курсы, да, будет у вас обучение, как бы это такая умственная работа, когда мы хотим что-то понять, что-то узнать, во что-то погрузиться, углубиться, изучить. И для некоторых это будет именно направление такое, что может быть кто-то займется астрологией, таро, магией или Значит, изучать ароматерапию, нумерологию, что-то вот в таком направлении. Ну, если это вас не интересует, то это может быть как задача раскрыть для себя какую-то тайну. Может быть, давно вы что-то хотели узнать, понять, и в этом месяце вам будут даваться вот такие возможности. Придут, может быть, какие-то знания, какая-то информация, какие-то книги предложится что-то миром, да, для того, чтобы что-то узнали и раскрыли. Это может касаться себя, своего рода. Это может касаться просто каких-то знаний. Еще эта карта может говорить о том, что, возможно, у вас случится какая-то встреча с человеком, который занимается вот этими науками, которые я перечислил Таро, нумерология, астрологией. Может, вы будете брать консультацию или просто среди ваших знакомых появится такой человек. Но, скорее всего, когда вот эта карта приходит, она говорит о том, что у вас есть какие-то способности, которые нужно развивать. Подумайте, да, вспомните, куда вас тянет, что вам интересно, и постарайтесь вот что-то в этом плане изучить. Ну, еще эта карта может говорить о тайнах, когда нужно сохранить свои какие-то тайны, да, может нужно проверить пароли от своих соцсетей, от банковских карт, поставить, может быть, где-то видеокамеру, да, где нужно что-то охранять. Если вы бизнесмен, там где-то, может быть, камера поставить, чтобы видеть, да, не, не, не ворует ли у вас кто-то, да, не, не собирает ли у вас кто-то информацию. Проверьте да, все свои телефоны, компьютеры, почистите там все, уберите то, что может выйти наружу, если вы не хотите, чтобы это вышло. Ну и если вы владеете чужими тайнами, вам кто-то доверяет какие-то тайны, держите это в тайне, не раскрывайте их, не рассказывайте другим людям, не выкладывайте чужих фотографий, не ставьте людей в неловкое положение. Давайте посмотрим теперь по настроениям, ситуации. Отшельник. Карта старшего аркана. Вторая карта. Благоразумие. Это добродетель человеческий. Когда мы благоразумно относимся к своим финансам, к делам, к тайнам, к событиям. Когда мы не берем больше, чем нам нужно, не тратим больше, чем нам нужно, когда мы согласовываем свои возможности со своими желаниями и понимаем что мы получаем столько денег да и мы можем тратить вот столько нужно обдумывать все свои движения в этом месяце нужно анализировать события в своей жизни то что повторяется да почему оно повторяется к чему оно вас ведет нужно вообще нужно по этой карте нужно научиться обходиться малым, и внутренний контроль такой простроить, да, постоянно осознавать, что я делаю и для чего. Карта говорит, что смотри философски на жизнь. Может быть, кому-то захочется уединиться, побыть одному. Вот вторая карта, она, кстати, отвечает задачам месяца, да, что нужно побыть какое-то время наедине. Особенно, может быть, когда новолуние, полнолуние, или когда вот затмение будет у нас. Видите, здесь луна. В это время постарайтесь Побыть наедине и подумать над, над смыслом жизни Над тем, чего вы хотите в жизни добиться И, ну вот, Она призывает вообще Эта карта, что прояви в мае месяце Благоразумие в своей жизни Будь благоразумным Мудрым а Мудрость она приходит Тогда, когда мы анализируем ситуацию И понимаем, что вот такие наши действия Приводят к каким то результатам Да это кармическая такая связь, что каждое наше действие, оно или каждое наше решение приводит к определенным результатам. Когда мы это понимаем, мы просто потом не совершаем таких действий, результаты, которых нам потом не понравится. Вторая карта, а, я не сказала, если то, в бытовом таком простом плане, да, это забота о здоровье, спина, колени, костная вообще система. Не, простужа, не простужаться, да, по здоровью надо за этим следить. И обучение, это будет плюсом, если вы будете что-то изучать, анализировать, это отвечает задачам месяца, и это принесет успех. Девятка мечей, карта говорит, может вы будете настолько учиться, что даже ночами не будете спать, но так не надо делать, потому что организм должен отдыхать. У кого-то просто будут страхи и переживания за то, что вот не раскрыли бы мой какой-то секрет. Не вышло бы что-то наружу. Или если это вышло, как, что о мне люди подумают, да. Или я повела, или повела себя как-то неблагоразумно. Меня осуждают. И я переживаю за то, что, что обо мне говорят, говорят люди. Здесь надо быть вот просто вот в этом месте. Если вы благоразумны, то потом не за что будет переживать. Если все-таки что-то пошло не так, тоже не надо переживать, потому что все это опыт, да, и вы просто будете знать в следующий раз, что не надо поступать каким-то образом или наоборот надо, да, в каких-то ситуациях, в общем, эта карта говорит о, о настроениях таких ваших, что может быть такой внутренний какой-то кризис, переживания, страхи, которые нужно пройти и которые просто нужно понимать, что такой период бывает у каждого человека, Поэтому старайтесь ночью спать, отдыхать, а не думать о чем-то, да, не переживать. И тогда вот благоразумие как раз придет, наступит, и будете себя чувствовать лучше, и примите правильное решение. Восьмерка чаш, она говорит о том, что как раз опять же вот 5 у нас будет числа. Успею до этого выложить, надеюсь. 5 мая будет у нас затмение, и часто именно в такие периоды люди принимают какие-то кардинальные решения, да, уйти с работой, уйти из каких-то отношений, уйти от каких-то своих привычек, изменить что-то в своей жизни кардинально. И эта карта говорит, что вы настроены, вот будете решительно, да, потому что много переживали, может, думали и приняли какое-то решение. Здесь единственный совет, что карта говорит, вы можете остаться в старом, вы можете пойти в новое, но... То, что здесь полнолуние и затмение, затмение, да, вот 5 числа, здесь могут просто сыграть большую роль эмоции. На эмоциях не надо принимать решения. Если оно обдуманное и продуманное, то да. Если нет, то подождите немного и потом попозже немножко принимайте решение. Кто-то по этой карте может уйти в декрет, на пенсию, в отпуск, да, вот захочется просто, может быть, отдохнуть. У кого-то будет отказ от какого-то старого режима, может быть, да, жизни, от каких-то вредных привычек, от каких-то своих, может быть, старых взглядов и способов действий. Поэтому здесь смотрите, думайте, да, решение это эмоциональное или это решение реальное, которое вы давно хотели. Давайте посмотрим по работе. Туз мечей, новые идеи. Ясность ситуации, да, когда мы понимаем, что делать, куда идти, куда развиваться. Приходят новые идеи. Я хочу вот этим заняться, я хочу вот так развиваться. И может быть, если на работе какие-то были проблемы, получится так поговорить прямо, открыто, да, выяснить отношения, сказать все, что я думаю. И, в принципе, для этого время хорошее. Ну, вот единственное, помните, что 5, около 5 числа и вообще до 5 да, это. Здесь эмоции надо отключать. Здесь надо понимать, что я хочу донести до людей. Потому что то с мечей он иногда вызывает резкость, категоричность. И может быть больно ранить кого-то, да, людей. Поэтому здесь надо смотреть. Но то, что идеи новые появятся в работе, в направлении развития. То, что глаза откроются на это, и вы поймете, да, что это важное, Это очень хорошо. Если вы будете понимать, что делать, можно даже сразу приступать к этому. Но вот э, до 5 числа у нас коридоры затмений для начала время не очень подходящие. А потом имейте в виду, что у нас до 15 мая Меркурий еще идет ретроградно. Там можно только начинать проекты, которые вы давно уже задумывали. Или вы, старые какие-то проекты, которым вам нужно, ну, к которым вы хотите вернуться. Это будет успешно. А что-то совсем новое нужно после 15-го начинать. Давайте посмотрим по семье, по отношениям. Карта Звезда. Она говорит о том, что очень важна вера в вашей жизни, вера в лучшее, вера в хорошее. Если вы в это верите, то так оно и будет. И звезда, она всегда несет новости, она несет новое какое-то общение. Это новые какие-то друзья, это новые, может быть, соседи, новые какие-то разговоры, интересы. И карта говорит о том, что ты прошел вот эти какие-то испытания да ты пришел в такую точку когда тебе даются новые шансы новые возможности начать все сначала Вот тебя не устраивало в жизни что-то и тебе будет дан шанс и на работе и дома в семье в отношениях в любви с детьми да, в решении проблем что ты можешь что-то решить по-новому воспользуйся вот этими шансами потому что они даются не каждый день, не каждый месяц, поэтому здесь все вы можете наладить. И здесь видите, девушка льет воду и на землю, и в воду. Это говорит о том, что и работе, и личным отношениям, и детям нужно уделять одинаковое внимание, да, не обделять какую-то сферу своей жизни, и тогда у вас придет гармония, и в жизни все может наладиться. Карта говорит, что ты просил помощи. Ты получил шанс, и теперь от тебя зависит, как ты его используешь. Давайте посмотрим теперь карту трансерфинга реальности. Вам выпадает десятка разума, называется чужая цель. И карта говорит о том, что если ты при определении цели уговариваешь себя, что мне нужно туда идти. Да, вот если вот здесь вы принимаете решение, что нужно идти, и вы уговариваете себя: мне нужно, мне нужно, то это, скорее всего, не ваши цели, не ваши идеи. Когда вы идете э, в своем направлении, вот куда вам надо, вы всегда испытываете радость, вам хочется в ладоши хлопать, вам может прямо так говорить, да, я это сделал, да, вот это классно, да, я давно этого хотел. У вас нет вообще сомнений, тогда это точно ваше. А, Еще как можно это определить, карта говорит о том, что когда вы э, движетесь именно к чужой цели какой-то, да, не своей, то праздник всегда остается в далеком каком-то будущем. А когда к своей цели идете праздник уже сейчас, вот вы уже радуетесь, балдеете от того, что вот прям вы сейчас занимаетесь, вы еще может, результата не получили, ни денег от своей деятельности от какой-то. Но вы уже сейчас испытываете радость от того, что вы просто этим занимаетесь. И.. Карта говорит еще о том, что чужая цель это всегда насилие над собой, да, когда мы себя не просто уговариваем, прям заставляем, да, что мне это необходимо, когда мы доказываем себе, что нужно это делать, да. И карта советует, что ищите свою цель и думая о цели, не думайте о ее престижности или недостаточности какой-то, что вы идете туда за денег или из-за того, что она престижна, обращайте внимание на состояние своей души, на состояние своего комфорта. И э, поговорите с собой, уже достигшим цели, Как представьте, что вы достигли своей цели, и поговорите с собой, как ты себя там чувствуешь, а как ты к этому пришел или пришла. И записывайте прям советы, и это будут советы реальные к действию сейчас, да, если вы к этому хотите прийти. Итак, дорогие львы, месяц у вас направлен внутрь себя, да, не во внешнюю такую активность. Вы должны что-то внутренне с собой разобраться, да, что-то узнать, что-то понять, осознать, убрать свои страхи, начать какой-то новый путь. На работе вам будут даваться вот эти новые возможности в новом пути, но здесь нужна ясность, здесь нужно язык держать, не то чтобы за зубами, а следить просто за языком, чтобы. Если вы хотите сказать что-то, да, но вы не должны обижать при этом людей. И в семье и дома у вас прекрасная карта звезда, которая несет вам хорошие новости, хорошие возможности и шансы. Нужно просто это использовать. И не забывайте, что индикатором к тому пути, который ведет вас к счастью, является ваше комфортное состояние и ваше ощущение души. Вот если вам спокойно и хорошо, то вы... Делаете все правильно. Если вы тревожитесь, боитесь, переживаете, да, вот как по этой карте, то что-то не то происходит. Не туда вы идете, не то вы делаете. Надо значит что-то менять. Итак, дорогие друзья, дорогие львы, вот такой расклад у вас на май месяц. Ставьте прямо сейчас лайк. Это наш с вами энергообмен за информацию. Подписывайтесь на канал, делитесь с друзьями. И пишите комментарии, насколько это соответствует вашему состоянию, вашим планам, вашим каким-то идеям, проблемам. И пишите в конце месяца, как проигрался расклад. До новых встреч, дорогие друзья. До свидания.